Дамы и господа, всех приветствую, Леонид Береницкий, институт карма йоги, курс 2. Мы с вами говорим о практическом целительстве сегодня, 1 января 23 года. Итак, три социальных я буду читать, потому что я готовился к лекции, чтобы не было лишней воды. Три социальных механизма невидимых сил. Цель этих сил – воздействие на человека. Определение механизмов трех сил, невидимых в современном варианте. Первая сила – это сансара. Сансара – это невидимый механизм наподобие детской разукрашенной карусели, которая привлекает к себе внимание неопытной личности, и приглашающий покататься в этой сансаре примеры таких сансар они разные маленькие большие реклама наркотиков приглашение на войну любой денежный финансовый обман любые другие обманы и так далее сансара всегда использует ваше Эмоциональное состояние как сигнал для захвата. Карусель. Карусель или снегоуборочная машина такая для захвата внимания. Сансара, как водоворот, как магнит, затягивает жертву в себя. Жертва не потому, что жертва, а потому, что к беде неопытность ведет. Евгения Онегин из романа Евгения Аникина. Сансара, как подоворот, затягивает жертву в себя. Но некоторые буйволы находят в себе силы не проходить эту сансару, они уже понимают, что эта сансара их захватила. И они находят в себе силы вырваться из нее. Сансара по своей сути Является совершенно бездушным, обычным, типичным механизмом темного учительства, так как использует в своих инструментах элементы принуждения и обмана. Дальше. Следующий механизм невидимых сил. Карма. Современное определение с позиции института карма-юги. Карма – это невидимый механизм наподобие такого вездесущего, честного гаишника. Принцип «нарушил – получи». Примеры таких карм. Напал – получил сдачи, украл – поймали. Их много. В Кали-югу а так идет современная война, и гибнут люди, гибнут ни в чем не повинные люди. Поэтому до Досатия Юги далеко. Да, в Кали-Югу темных не наказывают за их кармические нарушения. Вот когда темных начнут наказывать, вот тогда мы будем говорить, что Кали-Юга кончилась. Потому что темный инстинктивно сделал и ушел в тень после акта своего действия. И в тени их уже не видно. Вот этому вот механизму кармы. Но это все условно. Светлых всегда ловят. Потому что они остаются на свету. Потому что свет их питательная среда. И закон кармы их видит на свету. «Любое непротивление злу насилием», читайте Льва Николаевича Толстого, «создают условия для роста зла на планете». В большинстве случаев карма – это медленно действующий закон и начинает работать после накопления кармического долга. Но это невидимый механизм, который медленно Раскручивается, набирает жар, как доменная печь. В большинстве случаев карма, так как закон медленно действующий, но есть случаи мгновенной кармы, и этот термин уже несколько лет давно в обиходе у населения. Карма по своей сути механизм серого учительства. То есть не темного и не светлого, а серединного, так как дает объекту время на осознание и принуждение адекватно первоначальному действию. Вот это вот справедливость, адекватность говорит о том, что и не темная и не светлая часть. То есть карма это нейтральный вот такой механизм действует и в ту и в другую сторону. Дальше. Третий механизм невидимых сил – это путь. Путь – современное определение. Для многих невидимый механизм, как чертеж лабиринта. И вначале он механизмом даже не является, он является чертежом. Как книга «Технология пути», чертеж пути, как проходить. Включается этот механизм, он, он не инсталлирован, он не включен, он выключен. Путь – это невидимый механизм, который включается после встречи с наставником или с книгой, что открывает глаза на то, что не было видно раньше. Путь это сенсорный механизм, включается учителем или осознанием собственной судьбы. Смотрите первые лекции второго курса и смотрите плейлист второго курса, курсовой проект по осознанию собственной судьбы. То есть путь это сенсорный механизм, который включается наставником и осознанием или осознанием собственной судьбы как инструмент, как увеличительное стекло как сигнал светофора, как индикатор потребности вашего автомобиля в масле. Это автоматический механизм, который включается. Что-то не так, нужно где-то что-то подчитать, нужно набрать где-то какой-то мудрости. То есть путь это сенсорный механизм, который нужно инсталлировать. А он инсталируется при встрече с определенными книгами или фильмами, или при встрече с живым реальным наставником примеры таких путей наставник учит работать зарабатывать врач учит как меньше болеть книга учит как стать мудрее и таких примеров очень много разных примеров пути включая йога сутру патанджар путь по своей сути это механизм светлого учительства так как идущий или осознающий должен делать все сам вот в этом Поэтому путь это, это механизм светлого учительства. Идеальных книг по пути нет, как нет и идеальных наставников. Нужно искать тот путь, который подходит именно вам на данный момент вашей судьбы. И в этом видео я начну чуть-чуть, чуть-чуть начну на полшишечки новую тему которая называется технологии целительства по диагностике принадлежности личности к одному из невидимых механизмов этих трех сил собственно три предложения только вот в этом направляющем аспекте первое не все готовы к пути второе сейчас Путь подходит тем, кто уже встречался с сансарой и видит сансару как механизм. Сейчас, извините. Не все готовы к пути. Путь подходит тем, кто уже встречался с сансарой и кармой в прошлых реинкарнациях. То есть, человек видит и сансару, и карму как два невидимых механизма судьбы. Все остальные так как не все готовы к пути. Больше, чем три предложения. Другие не воспринимают путь, в принципе, как невидимый механизм. Они рассказывают про удачу, они рассказывают про родителей, они рассказывают, ну, он родился, у него папа там, генерал, да? То есть, ближе к целительству, к технологии целительства по диагностике принадлежности личности к механизму. Тот, кто проходит карму в этой реинкарнации они сансару уже видят как механизм, но еще не видят путь. То есть они видят причинно-следственную связь, но пути еще не видят, а сансару как засасывающий механизм уже видят. Те, то есть тот, кто проходит сансару как невидимый механизм, еще не видит ни карму, ни путь и отвергает оба эти механизма, чтобы вы там не рассказывали. Некоторые из тех, кто проходят сансару, отвергают существование всех трех механизмов в своей судьбе, потому что видение их совершенно ограничено. То, что я хотел вам сегодня рассказать, 11 минут 11 секунд, с наступившим Новым Годом вас, 1 января 2023 года, это год кота или кролика, но нужно понимать, что если прошлый Новый Год Тигра, мой Год Столько горя принес этот год тигра. Этот год тигра 22-й, он был, это был год черной воды. И, и год кролика или кота, который наступает, это тоже год темной черной воды. И в этом же в этом же и проблема, потому что они парами вот так идут. Конечно, кот более мудрее, чем тигр. Тигр он агрессивный, кот более философский, и поэтому этот год это больше год осознания. Ну, во-первых, в Китае начинается год намного позже, чем как мы привыкли отмечать новый год, но в этом году однозначно будет осознание, и в этом году мы все увидим, насколько, как бы процентов Сатья Юга, ну, переходит, приближается, то есть, э, я верю в то, что мы все увидим, что закон и справедливость кармическая все-таки существует, и невинные люди гибнуть просто так вот из-за этой войны дурацкой не должны, я все-таки верю, что мы движемся вокруг центра галактики к справедливой такой... Эри, и в конце концов мы придем к какому-то свету. Но нужно понимать, что этот год кота или кролика, это год темной воды. Если этот год будет ближе к кролику, то кролик как бы он более склонен к еде и менее склонен к философствованию, а вот если это котик, то кот, смотря кто у мамы родится, тут вариантов два. Вот в этом ключе, код это ближе к философствованию, это значит к осознанию. Осознание означает суд в Гааге, осознание много чего означает. Осознание означает э, вытаскивание коррупционеров из тени на свет. Но народу, как бы кажется, вот наконец-то этих коррупционеров всех, то есть вытянут на свет. Нужно понимать, что каждый коррупционер завязан. У них у всех привязанности не как у Патанжали, а гораздо жестче. Они все на крови повязаны и на деньгах. Это два варианта привязанности. Вот и в Азиатиду, и в шестую цивилизацию. И когда их вытаскивают на свет, то это с одной стороны симптом, что Сатя-Юга приближается, то есть закон уже не стоит на одной ноге, как в Кали югу То есть Кали юга закон стоит на одной ноге, это означает, что он на бумаге прописан, а на деле он не реализуется. А вот когда сатья-юга приближается, то возвращается сначала третая-юга, и закон стоит на двух ногах, потом два-парого-юга, закон уже стоит на трех ногах. Ну и в сатья-югу справедливость полностью работает и должна приблизиться в итоге к 100%. Справедливости. То есть, а если кто плохой, его простят, но не поймут. Да, примерно, примерно вот так. Поэтому мы посмотрим этот год кролика или это год кота, как он будет реализовываться. Никогда изначально это неизвестно потому что после тигра идет два пути у нас. Они, в принципе, очень похожие, но кот все-таки отличается от кролика. Не говоря уже о том, что котик это хищник и он этих кроликов цап-царап. Вот, а кролик, он кушает траву и занимается своим размножением. Это две главные его задачи. Вот. Хорошо. Всех с наступившим сегодня Новым годом. Я очень извиняюсь, что вот в этом году я не давал никаких рассказов, как встречать, в чем встречать. Потому что из-за этой войны как бы ну, ну не в чем встречать. И, и нет смысла про это, про все рассказывать. Тем не менее, общая карма планеты, какая бы она ни была, она не означает, что счастья нет, и оно исчезло. Счастье можно, может быть везде, оно может быть всегда, и оно зависит только лишь от вашего состояния и от того, насколько вы готовы воспринимать мелкие лучики счастья и в себе накапливать. Спасибо вам за внимание, счастья вам, с новым вас! 2023 годом я думаю что он будет лучше чем 2022